Yeah. Mm -hmm. Друзья, добрый день меня зовут сергей я из москвы это мой отзыв о на коучинге за 1 доллар я решил его приобрести потому что мне было интересно проработки себя работа с подсознанием из чего оно состоит это подсознание что влияет я посмотрел много роликов павла дмитриева и конечно было интересно узнать что внутри курса я был знаком с этим курсом ну видел ролики еще полтора года назад на сейчас время 30 июня года, полтора года назад посмотрел ролики на тот момент не было свободных средств, не было готовности приобрести какие-то, ну, гипно не было приобрести и другие материалы вот сейчас так совпало, что финансовая возможность есть и я увидел плюс, я увидел тренинг за доллар ну, конечно же мне сначала было интересно что внутри поэтому я сначала купил тренинг за доллар я увидел как павел преподносит информацию это тоже для меня было важно в какой форме формате проходит изнутри в общем посмотреть хотелось ну я это получил я это получил внутри курса есть прям видеозаписи павла с семинаров где присутствуют люди где он нам все рассказывает это для меня ну, мне было достаточно. Я увидел изнутри по-своему проникся. Несложно, понятно, раскрываются мне интересные темы. И появилась у меня надежда, что я и себя проработаю, и еще мне хочется, возможно, стать гипнотерапевтом. Я еще до конца не понимаю. Я надеюсь, это все в процессе обучения дальнейшего будет мне понятно поэтому э, я сначала зашел на тренинг за доллар чтобы ознакомиться и почувствовать атмосферу и получить первые знания из которых я уже бы выстроил свое мнение идти ли мне дальше ну и это было просто подарком то что вот тренинг за доллар знаете я это сравню с э, днем открытых дверей в различных вузах или компаниях конечно работа с подсознанием это ну отдельная да но тем не менее вот день открытых дверей вот такой за доллар да где можно всем всему ознакомиться попасть в атмосферу и уже потом принять решение вот так я и сделал поэтому я приобрел этот тренинг изменилось ли мое мировоззрение ну отчасти наверное да потому что чего-то когда-то я не знал потом узнал и посмотрел на вещи по-другому В частности, на мои личные проблемы, сложности, паттерны поведения Которые всю жизнь да, я в чем-то одном был там, До максимума доходил, дальше не мог Увидел вот эту всю подсознательную да, подоплеку, скажем так, явлений всех в моей жизни и это вселило, опять же, надежду на, это, на проработку, что жизнь изменится. Э -э, пожалуй, можно ли назвать это мировоззрением, но это такой какой-то глубинный взгляд. Пожалуй, ну, мировоззрение еще отчасти, что у других людей э -э, вот такие же трудности, сложности свои. Не то, что там обязательно такие же, но вот э -э, как работает. Как работает то, как можно человеку изменить жизнь из-за чего могут быть затыки. Вот в таком ключе изменилось мировоззрение, плюс дополнительные знания, инструменты, как это сделать. Применил ли я на практике эти знания? Я уже сделал одну проработку, сессию прошел, решил для себя один момент, не мог никак, хочу быть там стройным, да, в форме, когда лишний вес сбавляю, дохожу до какого-то этапа и дальше не могу пойти, опять отъедаюсь. Вот, вот этот момент я уже э, решил, э, для себя проработал. Одна сессия включена в, в тренинг за доллар. все таки по-моему, так. да. Но могу ошибаться, потому что я сразу заполнил форму на сайте по поводу консультации. Возможно, это под, под эгидой консультации. И уже мне помогло. Я уже чувствую, как я... Ну, какой-то мысли есть, вот идти купить какую-то еду, да, когда не хочется. Ну, то есть, не нужно есть, потребностей нет, а просит голова, да, вот как раньше. Э -э у меня как-то здравомыслие такое, и я не иду. То есть, а зачем мне сейчас? Нет, я сыт, все нормально. И я не иду, ничего не покупаю, не ем лишнего. Вот так сработало. И это не борьба с собой, не сила воли, как раньше я пытался крепиться, а просто, ну, какой-то уровень понимания, выбор, легкий выбор. Все, не, не пойду. И нету никакой трудности, борьбы никакой. Поэтому знания, ну, вот так только как-то я применяю. Пока их больших особых нет, потому что я решил идти дальше и пошел на чистилище. Но это отзыв про тренинг за доллар. Для кого полезен будет этот курс? Ну, для тех, кто пробовал различные варианты работы с подсознанием, да, и их мало. Их недостаточно, все равно возвращаются паттерны поведения или что-то не получается в жизни для таких людей для уверен для психологов различных и коучей, и психотерапевтов для расширения своего кругозора для расширения инструментов своей практики, ну это это точно мне кстати удавалось не удавалось а в жизни я обучался был интеллект тренером по эмоциональному интеллекту это как раз касаемо часть позитивное мышление и работы с чувствами ну и э, аффирмации, да, которые тоже доходят до подсознания, однако не так быстро, как вот методы, которые гиптокоучинг предлагает, да, там за час, за полтора, прям в самую глубину в корень, и там все поменять с, плюс, с минуса на плюс. Ну, вот это очень круто для людей, которые практикуют, для специалистов будет полезен. Ну и также тем, кто. Хочет это сделать в своей профессии, да, зарабатывать деньги, для таких тоже людей полезен. Кто хочет близким помочь себе, достигнуть новых вершин, да, убрать блоки через убирание блоков. Таким людям будет полезен тренинг. Мои впечатления инсайт. ну вот инсайт и основное, это, конечно, вот этот вот уровень строения подсознания, да, что критическое сознание блокирует э, любые попытки что-то изменить. С этим я сам, ну, не могу справиться, у меня нету инструментов, как это отключить, как поменять подсознание. У меня таких инструментов нет, нигде в книгах я это не нашел. Поэтому я иду в эту сторону, чтобы научиться и проработать. Ну, и инсайты – это, конечно, причина следственной связи. Да, То, что ребенок, если в рабской психологии, мне это очень легло, кстати, в рабской психологии воспитывался, то во взрослости он на этой платформе свою успешную жизнь поставить не, ну как-то не сможет. Я не знаю, как у других людей, которые ездят там на дорогих машинах, на яхтах, может, они проработали с какими-то своими профессионалами эти вещи, не знаю. Они тоже в советских школах учились. Хотя, как Павел приводил примеры, да, что отличники, они как-то подтягиваются в... Более так э, слушаются, да, учителей поэтому перестают сами думать А вот всякие различные там Кто был свободен, хулиганил Сам себя реализовывал Такие люди потом процветают в жизни Вполне возможно, да То есть что они сами думают в любых условиях А не шаблонами Может быть те самые, кто на яхтах катается Они как раз такие, из таких и вышли Не поддавались э, школьной терапии, да э, Какой-то такой неосознанной Всем же не рассказывали, зачем это все ну вот так дорогие друзья в общем я я наполнен мне интересно э, мне хочется продолжать у, у меня есть место внутри куда загружать эти знания Это тоже важно было э, с пазл до да, сходится пазл и тогда можно идти вперед вот всех благодарю ну, кто не готов, как говорится, тот, наверное, сейчас не готов. Будет, как я, готов через год, возможно, по каким-то своим личным причинам, обстоятельствам и так далее. Всем желаю успеха, процветания, еще больше здоровья. И гипно-коучингу тоже, развития и еще большего помощи людям, такого правдивой помощи людям, реальной. Всем спасибо.